нормально да <клёж> угу. пон тампон ладно старый чувак <клёж> <клёж> <клёж> так <клёж> так лис ул 5. 5 на 5 друзья давайте. давайте просто попробуем на низких я не знаю тут еще прицел фигуры такой растягивается такой это типа неудобно да? Ох. ладно битбокс говня у ну, меня There there Опа. Давайте за це ум <смех> давайте за ой что -нибудь. ой. Ага, и голос этого кп А, здесь и как Да. хобб absolutely isentre выдает их как он футболistateakiымтагкаído и нету не кем tosay 맞ت't compname, Ой. Пш. Маленькие. Красные. Все. Примените. Так. Аститина я не люблю на таком играть. А где разрешение, э -э. Ладно, ой, закройте Ой Ава, подава <laughs> Драгонло Драгонло А тебе сприсалов кокоть Маслята Сайддор А бомбалу старые тоже пацаны. И вообще бомбы. Э. А чё трое? Где они вздыхают, подыхают? Алло, где все? Два Два в одного. Где кто? Не понял. Совершенно не понял. Она, значит, не понял, что за наглаво. Ой, понял. Дай снегом свой. или это подобрал, здесь управление фигура. Ты сдохни сегодня или нет? А, нет, добавим, понял. Ой. Three to go. Какой тоннелл. Мол встану. Хелпми. Блин. Щита <laughs> ты. Моя бомба. Один остался. Пом. Там пом. Аха-ха. Что-то легко. Тогда цветовую, давай вот пить, надо, давайте. Сейчас негде натащить будем. Я вот так вот слышим снайпером. Если они тут, узнаете, где тут это. Сайт здесь не их нету. Что Ах, ты же дерьня, погнали! Oh, Я хочу написала зачем? Мне нравится этот скилл. Все, чекать сейчас всех буду убивать. Держись! А? О, кстати, дробаш. Олег, сядь Да, я иди, вот я стреляю с многими метров. Надрабаша, да. Вдохни. Не вдох. О! Ой, надо валить. The не, я не могу убить. Уйди. У. Меня за ним начнут наблюдать. Не, я не хочу ни за кем наблюдать. Это долго. А ждать мы не хотим. Так, ведь? Так, ведь. Алло, всю команду убил. А, не. Нихел. Ух ты, иди нафиг. Ой. Вы ничего не видели. D -нап! D -нап! D -нап. Как его настроить ведь просыпа? Давайте вот так вот. Вс, применить а ладно. А, серьезно? Не, давайте на инферно хотя На инферно!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 так давайте спи с нас так ой ой ой это челлендж такой сложный и ладно, на такой руке я замечу и чо? тихо тихо тихо тихо я ненавижу такого... the, the, the, the А это нога, это go. I've never got the а, серьезно такой голос? идем идем идем. Как говорится, ласт карта до повышения. Также мои тиммейты. Бот. Ой. Дайте-ка, дайте-ка, без поубиваю кого-нибудь. Дайте-ка кто-нибудь поиграет. Ой, ой, что-то поиграть не хотят. Э -э, как он не поиграл? To go. One guy left. Братан, куда ты пошел? А, я... я не могу. Не все я решил зарабатывать. А, а где я его беру, а? Идиот! Ну сдвинься! Жертей! Идиота! сок. А... Ну-ка здесь можно делать рангу? Дебил, вся. Не нафиг. Понял. В чем у меня сансайдер? пацаны, Где? Где ласт? И что мама тут? брат братан, подходи. Не оборачивайся никогда. Угу. Поиграл. Ам, что это там было сейчас? Это вая Броня а я не так и не понял. Здесь ранго просто можно заводить? Ну, наверное, я думаю, что можно. Как сюда ухо. Вообще. Снайп. Пацаны, я решил... БАЯ! У меня прицел слишком большой. Так, МП Кау. Ладно. они а просто с зиглом и оладушку. Братанчик, погнали. Тот у нас кайфово. Для косы. -ка, Я снайпер. Оп, полетал, полетал, полетал, ой. ой, ну куда же ты, пошли играть, поиграл, вот что я, а зачем я это снимал, я не знаю.